Так, обещанный эфир, почему эксперту, чтобы зарабатывать десятки тысяч долларов, нужно работать не на сотни, тысячи, миллионы людей. Такое необычное название. Конечно, это оговорка. Конечно, тот, кто занимается просветлением людей, помогает им достичь результатов, которые они хотят получить, Наставники, которые ведут людей до результата, психотерапевты, которые убирают боли, страхи, убирают вот эти завалы, которые мешают людям выйти на достойный уровень заработка, на, на поиски и установление здоровых отношений с любимым человеком да? и так далее. Кто-то занимается психосоматикой, здоровьем, кто-то занимается там, исцелением каждого из нас, есть свое направление. Поэтому мы с вами, конечно же, помогаем многим людям, миллионам. Если вы, конечно же, имеете рекламу, охваты делаете и так далее, это уже другая тема. Так вот, бесплатно мы сеем, мы даем тексты, посты, какие-то эфиры, но работать на тех людей нам с вами важно то более осознан и умеет ценить себя и ваш труд, мой труд. Здесь, конечно, отдельная работа, потому что многие не понимают ценности своего, своих инструментов, своей экспертности, своих компетенций. Для этого, кстати, приходите на бесплатный разбор. Я покажу вам, подсвечу вам ваши серые пятна, и вы увидите, что вы этого не видите. Поэтому мы проводим бесплатные встречи, бесплатные консультации, бесплатные диагностики, бесплатные разборы. И помогаем тысячам людей, по крайней мере, я по себе знаю и по своим ученикам, коучам-экспертам своих помогающих профессий. Почему помогать нужно тем, вкладываться в них, кто готов платить Тысячи долларов за свою за помощь им. Почему одни и те же инструменты, следующий вопрос, который сегодня будем разбирать, приносят одним результат и они взлетают в доходах, в здоровье, в отношениях, а, а другим это не помогает. Одни и те же инструменты, одна и та же практика. Кстати, обещанную практику. Чистка кармы на бессознательном уровне родовой программы ДНК. Обещала, кто бы вчера на эфире написал мне в личку, отправлю, не забыла, просто руки не доходят. Так вот, почему эксперты своего дела одни продают за 100 долларов и не покупают, а другие продают за 1000 и у них покупают? М? Интересно, да? Вот я сейчас кратко постараюсь вам ответить на вопросы, которые я озвучила. Итак, название эфира Почему нужно работать, почему, нужно зараб... почему эксперты, которые зарабатывают тысяч, десятки тысяч долларов, должны работать не на миллионы. Вот такое было провокационное название, я сейчас его продолжу. Итак, находясь сегодня в состоянии кризиса, находясь сегодня в состоянии, когда люди вскрыли себя еще больше, что они из себя представляют, мы с вами видим, что одни стремятся изучать новые профессии, ставят себе цели, стараются зарабатывать, изучают, что происходит в мире, пытаются понять, что их ожидает через год, через два, через три, думают о том, как своих детей выучить, куда их перевести, чему научиться, на что взять усилия и работать, проявить усердие. А другие плачут, ноют, клянут правительства, Кто-то находится под зомбированием, у, ну, если сейчас говорить про войну Украины и России, к примеру. Рашисты зомбируют, и люди уже крышей кукушкой поехали, когда радуются, что уничтожают россияне, там, Дома, детские садики, торговые центры. Это о чем? Это кто? Таким людям вы будете продавать? Конечно нет. Те, которые сидят и поддерживают, хлопают за смерти, но это отстой. Это люди, которые уже не люди. Но они этого не понимают. Это не хорошо, не плохо. Просто это не ваша целевая аудитория. Или украинцы, которые сейчас находятся в чатах, в поисках. Кто-то работает, кто-то переезда в другую страну. Кто-то слушает какие-то выступления. И вот я читаю и смотрю, что там тоже вата, безответственная вата, бараны, которые не хотят брать ответственность за себя. Они пишут, клянут друг друга, они ругаются, они ругают правительство. Они подвержены какому-то зомбирующему какому-то, кто-то за Порошенко, кто-то за ПЗЖ, которые уже сейчас запретили. да? Потому что это была, по сути, партия, которая разжигала войну и, по сути, притянула еще больше войну в Украину. Кто-то недоволен Зеленским, его клянет, все им не так. И вот это смотришь и думаешь, это моя целевая аудитория? Конечно же нет. Эти люди выбрали быть там, где они есть. Это люди выбрали быть стадом. Это не хорошо, не плохо. Это нужно просто констатировать факт. Поэтому психологи, коучи, эксперты своих, своего дела, которые понимают, в развитии личности, в, в исцелениях, а, умеют прописать какую-то натальную карту, показать путь, провести наставники, которые ведут до результата. Ребят, такие люди должны принимать десятки тысяч долларов и находить ту целевую аудиторию тех, которые уже учились, учились и бросили, потому что не работает. Потому что голова кипит, знаний много, а люди не могут применить. Вот вам, пожалуйста, ваша целевая аудитория, которую вы возьмёте и за ручку приведёте человека к результату. Кто ещё ваша целевая аудитория? Это бизнес, который у него пропал бизнес в связи с войной, в связи с гонениями, если говорим про Россию и Украину. Да то же самое во всём мире, там тоже везде непросто, везде психология важна. И вот эти разные... Инструменты психологии, которыми вы обладаете, вы можете продавать на тех людей, которые готовы, которые хотят, которые тем более понимают, что в трудные времена рождаются сильные личности, которые прорастут из-под асфальта, потому что всегда в трудные времена есть огромные возможности, но их увидят только узкое, маленькое количество людей». Вот на какую часть аудитории вам нужно работать. А для этого нужно сесть не продумать, а кто ваш идеальный клиент, а чего он хочет, а что его болит, а что с ним случилось. И понимать вот в этом узком направлении, что вы можете им дать. И прописывать результат, что человек получит, а не процесс, который часто мы описываем. Дальше. Почему одни и те же инструменты приносят результаты у разных клиентов? Уже практически ответила, и сейчас подчеркну еще раз. Одни находятся в стадии баранов, которые обижаются, которые чего-то ждут, которые клянут, а другие стараются какой-то бизнес открыть, чтобы помогать стране, занимаются волонтерством, потому что волонтерство это не бизнес, это отдельный вид деятельности, который помогает, вот вам, Бог посылает нам проявить себя, и люди занимаются волонтерством. Но это не бизнес. Вы можете заниматься только волонтерством и помогать миру, помогать людям в трудные времена. Но у вас у самих должна быть какая-то еще профессия, в которой вы ну, не сейчас, может быть, временно, сейчас там не работаете, если не можете совмещать. Но многие совмещают бизнес, работу и волонтерство. Я, по возможности тоже помогаю, привожу. Когда есть возможность, скидываю деньги. Правда, не, не всегда вижу... Не всегда вижу отчет, но оказывается надо просить отчет и отдавать деньги проверенным людям. Кстати, это тоже один из э, принципов денежной кармы в моем денежной программе есть такая одна из таких тем про волонтерство. Так вот, когда мы э, и про волонтерство, и про волонтерство ответила, и про милостыню, отдачу, так вот, когда мы даем людям помощь, милостыню, когда мы даем. Помогаем чем-то. Нам задача не просто тыкнуть, отдать галочку себе поставить, а проверить, и куда это пойдет. Вот почему, кстати говоря, когда мы даем сидящим на улице людям, поросящим, и отдаете, вы вникаете, погружаете в себя их карму, карму бедности. Надо посмотреть, а что эти люди делают, почему они тут сидят, почему одни без ног, без рук работают? что-то пытаются делать, как, давать какую-то пользу, чтобы им за это платили, а эти сидят. Или там с детьми сидит, вот как тут в Египте часто, ну часто-нечасто, часто, но видела. Детями, и сидит попрошайничество. В других странах, в нашей стране то же самое я видела, и в России, и в других странах. То есть почему она сидит? Одни там плетут какие-то косички, что-то продают там, что-то умеют делать. Хочется такому человеку заплатить, даже если тебе это не нужно. Хочется помочь, вот уже старался. А другие просто попрошайничи, Понимаете, о чем я? Да? Поэтому, если вы пытаетесь помочь тем людям, которые м -м -м, вам кажется, вы даете доброе дело, там божественно, нет, вы множите негатив. Ну, это вот я отвлеклась. Так вот, почему десятки тысяч долларов может получать эксперт, помогая не миллионам? Им не нужна ваша помощь. Они будут считать ваши деньги, они будут вас проклинать. Они считают, что им все должны. Они считают, что все это должно быть бесплатно. И вот даже сейчас я смотрю, наблюдаю по чатам, кто уже уехал, кто переезжает с другой стороны, я сейчас про украинцев говорю, кто пытается приехать в другую страну, кто не уезжал, не уезжал, сейчас понял, что надо уехать, потому что война затягивается. Я вот наблюдаю за людьми, кто-то готов платить какую-то минимальную сумму, чтобы им помогли, за ручку провели, ну там волонтерам, кем-то там что-то там делает. а кто-то считает, что это им должны. И вот это показатель, что таким людям вы никогда не поможете, потому что это та часть общества в мире в целом, которые считают, что им должны. Да, по советскому пространстве, в наших республиках это больше проявлено, проявление этой жертвы. Жертвы. Вот про жертву, вот отдельный эфир. Так вот, почему одни и те же инструменты приносят одним результаты, и люди взлетают и готовы платить сотни тысяч рублей, десятки тысяч долларов. Потому что они точно знают, что их человек проведет за ручкой, и он получит 10 раз быстрее результаты, он сэкономит время, деньги, усилия. И он не жадничает, и он платит почему мы продаем за копейки и все равно не покупают а? а потому что у нас в голове вот то что я сейчас проговорила потому что у нас самих в голове жертва потому что нам самим кажется что у людей нету денег что их надо жалеть вы даете пользу вы даете еще много бесплатного статьи видео подсказки ну а дальше открываете приоткрываете даете показывать, кто вы что вы доверие вызываете, а дальше продаваете. За деньги давайте пользу. Если вы хотите, чтобы вам платили, уровень вашего мышления должен быть другим. У вас у самого или у самой наверняка есть какие-то комплексы, заниженная какая-то самооценка, какие-то установки бабушки, общества. И вот чем выше вы над этим всем поднимаетесь, становитесь тем, что ценностью самим себя вы прекрасно понимаете, что сегодня вы есть, завтра нет. То же самое это касается в отношениях. Когда женщина те терпит, когда женщина э, там, прощает без конца и края, когда ей на голову сыпется от мужа, от бабушки, от мамы, от, от свекрови, дети на голову сажатся, садятся. Какой она эксперт, если она эксперт? И как она может подавать дорого? Нет. У вас нет ценности себя. Вы себя не уважаете. У вас наверняка есть какие-то вещи, которые вы не осознаете. Поэтому если вы продаете дешево и боитесь поднять сумму, значит вы продолжаете множить вот это вот массовое нищебродство, вот эту массовость людей, которые привыкли, что им просто так дается. Именно поэтому, друзья, и происходит войны. Люди не хотят просвещаться. Большая часть, к сожалению. И вот эта массовая энергия, которая идет в эгрегор, она порождает черноту, грязь, так называемая ах, коллективная карма, карма страны, карма семьи, карма… Что такое карма? Это причинно-следственная связь. Это ДНК программы. И я, кстати, буду давать подарок вам. Кому, кстати, кто вчера не написал, напишите пишите «Исцеление кармы», я вам дам эту программу трансмедитацию бесплатно. Вчера написала только три человека, я сказала, дам пятью, пять человек. Потому что это трансмедитация, техника работы с глубокими слоями бессознательными будет, будет за деньги, естественно. Поэтому мы работаем с этой кармой прямо, косвенно, через трансмедитации, через убирание страхов, через выхода, вот через страх выходим. Нам страшно, а мы делаем. Нам не хочется, а мы делаем, потому что знаем. Он говорит: он, "Слушай, тебе страшно ехать в другую страну, потому что ты не знаешь языка. Значит, надо язык выучить. У тебя есть дети, которых ты хочешь, чтобы они там учились где-то там на Западе, в Америке, в Европе. И у тебя есть такая сейчас э, возможность. Вот война тебя туда просто швырнула туда в эту. А у тебя нет языка. Значит, учи, учи, напрягайся." У тебя нету профессии, у тебя бизнес закрылся. Значит, ищи какие-то способы работы в онлайн. Пока там тебе разрешение дадут в этой, в этой стране, в которую ты переехала. Изучай криптовалюту, изучай кучу профессий. Кликни в Google и спроси самые востребованные профессии онлайн в 2022 году. И у вас там список выйдет этих, этих профессий. Вы там выберете, что вам по душе. Идете платите за курс, там не так много, но это надо вложиться, это надо отдать, получить этот, эту профессию, которая вам по душе, и работать онлайн. А что делают я наблюдаю люди? Они стонут, плачут, они проклинают, они ждут, что им что бесплатно дадут. Вот вам ответ на вопрос, который был заявлен в нашем сегодняшнем эфире. Почему психологи, коучи, эксперты, помогающих профессий, могут зарабатывать? Десятки тысяч долларов, работая не на миллионы. Потому что миллионам это не нужно. Потому что миллионы, большинство, к сожалению, это те, которые опустили голову, как бараны, и их ведут на убой. Их ведут, зомбируют. Они не имеют свое мышление. Они не имеют своего «я». У них уровень мышления им должны. Они считают деньги, они считают пенсии, они считают, что им должны дать почему им должны дать, сколько им там заплатят. Страна воюющая, которая сейчас, вот, 7 миллионов людей сидит у страны Украина на дотациях. Нет, уже экономики практически не работает. Страна должна откуда-то брать и платить. Понимаете? И те, кто там, и те, кто уехал. А еще плюс вооружение, армия и так далее. И они считают деньги. А что ж мир пересылает? А почему же вы нам не платите? А мыслить не хотят. Почему мы должны там, типа, покупать там, байрактары, там, бронежилеты? Да потому что нету столько денег, как у России, которая всю жизнь, все, все эти 30 лет, которые нас постепенно уничтожали, а она воевала, тренировалась, воевала. И наращивала, наращивала, наращивала. И сейчас идут там. Ну, я в этом в следующем эфире буду говорить про раскол в мире, почему, как это связано с нами, с каждым из нас. Поэтому, эксперту особенно в, во времена тяжелых кризисов, и неважно, вы живете в России, в Украине, в Европе, в Америке, в Азии, не важно. Если вы понимаете, что ваше мышление ниже плинтуса, то вам и будет страшно продавать на 100 долларов. Я утрирую, у каждого свои ценники, да? А если вы понимаете, что вы масштаб, что вы цените себя, что вы личность, что вы не общественный туалет, куда можно зайти, понимаете метафору? А что вы ведете человека на результат, поднимаете ему, увеличиваете ему поток заработков, денег, которые вы научите ему чего-то, какие-то блоки уберете, кого-то исцелите, кого то вернете к жизни, кому-то отношения соедините. И будете понимать, что это стоит. Не 100 долларов, а 1000 долларов. Будете понимать ценность себя и ценность своего результата, своего продукта. Не процесс вы продаете, потому что многие продают процессы. Я так раньше делала. Вы думаете, я такая всегда была, такая умная прям. Ага, сейчас. Я тоже делала кучу ошибок, которые делают сейчас мои коллеги. Именно поэтому я вот уже два года работаю с коучами, психологами, людьми, помогающими профессиями. Потому что вижу, сколько люди знают, сколько умеют, и какой комплекс неполноценности у них имеет. Они не знают ни методологию, они не понимают, как продвигаться, как продавать. Вот сидят как все, вот одно и то же, шуруют в этих… Э, или вообще боятся. Поэтому можно не иметь большого количества подписчиков, можно не иметь танцев в а можно постоянно иметь регулярный поток клиента, который будет вам приносить деньги. Но это те клиенты, которые дадут вам деньги за ваши результаты. Но это зависит от вашего мышления. Еще раз повторюсь, одни и те же инструменты одним ничего не приносят за 100 долларов, а другим за 1000 долларов. Человек сделает только 5% того, что вы дали, и он взлетает в доходах, там улучшились отношения, там еще что-то, здоровье и так далее. Потому что уровень людей разный. На массу мы не продаем, Мы работаем с теми, кто ценит вас, ценит себя, замучился учиться и готов, чтобы вы за ручкой его привели к его результату. И сегодня тренд — это наставничество, Поэтому кто вы там? Астролог, психолог, нумеролог. Программу до результата, сопровождение можно создать. Найти клиента, которому вы поможете дойти до его результата — это вообще никаких проблем. Именно поэтому сильные эксперты своего дела могут продавать годами, я видела таких, и терапевтов, гипнотерапевтов, очень крутых специалистов, которые сутками работают, получают копейки. А новички или средние могут продавать за тысячу долларов. Как такое может быть? Потому что она четко поняла или он, кому несет эту услугу, что именно несет. Ценность свою поняла. И идет, и держит фокус, и верит в себя, и верит в свой продукт. И выстроила трафик, например, там, с телеграм-канала, я об этом говорю в своих эфирах, слушайте и смотрите. Или там из э, ВК, или там, где бы там не делали свою рекламу, неважно, если у вас есть четкое понимание, кого вы помогаете, если вы понимаете, кто ваш клиент, то вы не будете продавать по 100 долларов. И неважно, война это, кризис это, или что там еще. Есть люди, а есть масса. Есть люди, личности, которые всегда идут, они ценят себя, и ценят ваши услуги, понимают, что нужно платить. А есть просто биомасса. И вот эта биомасса со своими... Э -э -э -э. Дайте мне! Э -э -э. Дайте мне! Э -э. Сейчас говорю, у меня мороз похож. Потому что я вижу z ражку зомбированную и вижу украинскую вату. Простите за мой французский. Когда-то я тоже такой была. Вы что думаете? Я тут прям такая... О. Я тоже когда-то такое было. Но это работа, это усердие, это труд над собой постоянный, чтобы мыслить по-другому, ценить себя, ценить других людей, быть благодарным, делать регулярные шаги, прокачивать свои скиллы, становиться личностью, а не вечно. Э -э -э. э -э -э. Именно поэтому войны происходят. Люди неосознанные, люди ленивые, и люди, не хотят работать над собой, не хотят пробивать свои страхи, делать новое. Именно поэтому происходят войны. Именно поэтому миллионы вы можете получать, взяли там 5 человек адекватных, их видите до результата. А остальным будете продавать то же самое за 100 долларов, за 3000 рублей. И нифига результата не будет, потому что этот человек не ценит вас, не ценит себя. и Он считает, что ему должны Именно поэтому, спасибо большое за ваши сердечки, Людмила, спасибо вам большое. Поэтому те люди, которые трудятся, работают над собой, они не боятся выходить в эфиры, и не, делать, не боятся делать ошибки, они, они не боятся, что их, их там кто-то там за, заучкает, затюкает. Это не ваша аудитория, идите мимо. Кого-то удалили, кому-то ответили, мысленно послали ему свет от Бога. Пускай идет, вы ему ничего не сделаете. Я иногда вовлекаюсь в эти комментарии, вижу, что там пишут, что Зет что наша украинская вата. И я прекрасно понимаю, что там погружаться туда не надо, потому что копнешь такой, от которого потом полдня отходишь. Это люди, которые выбрали быть быдлом. Простите за мой французский. Это люди, которые выбрали быть стадом. Им все должны. Поэтому даже в тех же странах Евросоюза... я в году училась и работала в Германии. Я видела, какое количество людей, приехавших по каким-то там программам. Там была программа каз, казах, Немецкие Казахи, что-то такое, когда это была программа. Кто помнит, напишите. А, Тоже туда очень много переехала людей. И только единицы работают, создают бизнесы, падают, стают трудятся. Остальные присосали к социалке. Язык им бесплатно. Какие-то курсы им бесплатно. Только делайте. Они сидят на социалочке. Годами, десятилетиями. У меня были ученики из Нюрнберга, из других стран, которые из других э, городов, тоже, тоже Германии, которые переехали в ту же Германию. Они там 15-20 лет живут, живут. А у них язык до сих пор они не выучили местный. Они присосались, им получают, они получают эту социалочку и сидят. Да. В Америке ни одна женщина, с которыми я работала, двое детей, взрослых сыновей оставила в России. И все страдает, что она им что-то не додала. Все страдает, что она им что-то не додала. Помогает как может, и они все еще ее упрекают. Нормально? Хотя уехала, когда они уже были взрослыми оба. Она уехала, но от себя никуда не уехала. Она там паше с утра до ночи работает, потому что в других странах, в Европе... В Америке нам нужно пахать, чтобы платить тебе хорошие деньги. И мозгами, и руками, и еще чем-то. Там хорошо платят, но там нужно и трудиться. В Канаде нужно пахать. В, куда, где я не была в мире, куда я не ездила, везде нужно трудиться, вкладывать, вкалывать, чтобы получать нормальную пенсию, чтобы получать нормальную зарплату. А наши, вот те, которые уезжают, они считают, что э, они там виноваты перед детьми, что перед кем-то. Ну это другая тема, но опять же это жертва. То есть она из этой жертвы вышла, она уехала, она прошла путь, она стала зарабатывать, или в Италию женщина уезжает. И вместо были мои такие клиенты, вместо того, чтобы строить свою жизнь, найти себе достойного человека, построить отношения, выстроить на старости лет, она детям помогает, внукам помогает. Нормально? Вы дали все, что могли, отпустите их. И строите свою жизнь. На старости дети хотят, чтобы у них родители были маломальски обеспечены, здоровы и счастливы. А когда вы будете здоровы и счастливы? Когда вы будете заниматься чем-то, когда вы будете, у вас будет доход, когда вы будете продвинуты, когда у вас будет смысл ради чего вставать. Нет, она помогает взрослым детям. Ей нужно купить квартиру дочке, ей нужно там еще что-то. А сама уже такая уходит, вот такая, такая вот и уходит. Она пашет, продолжает. Она жертва. Но это одна, другая часть жертв. Но эти хоть пашут, хоть что-то пытаются делать. И портят своих детей, и портят своих, своих, свою ДНК рода. Сейчас буду давать, кому интересно, чистка ДНК программы рода. Напишите в директ, кому надо, дам такую трансмедитацию. Но опять же, дам не всем. Первые пять человек, два человека, Три человека вчера написали, два в еще сегодня. Да, это будет практика за день. То есть она тоже может не пускать в этот ДНК программа. Поэтому одни и те же инструменты, которые вы даете, уважаемые коллеги, помогают одним за тысячи долларов, а за сто долларов не поможет, потому что человек этот безответственный, он, у него нет вот, уважения к себе, уважения к вам. Это человек жертва. Это человек, который привык, что ему должны. Вот то же самое сейчас касается войны там, да, там, и так далее, о я уже проговорила. Наши переезды в другие страны, ездят туда-сюда, не могут себе место найти, работы им нет. Ну не нравится тебе страна? Переедь в другую страну. Почувствуй, где тебе нравится. Осядь, а продумай, включи коммуникации, найти себе другое место, там, где тебе нравится. Ну, есть такая сегодня возможность. Война нас приперла к этому. А потом осядь и думай, так, что тебе нравится? Плюсы, минусы. Что ты можешь сделать? Как ты можешь сделать? Ага, тебе нужна другая профессия. Так вот, я выучу профессию, дети он подрастают, им тоже надо пример дать. А то они сидят в телефоне, играются, и живут страхи от того, что мама тут это, рыдает от войны. И, и они сами страдают, потому что кого-то ранило, кого-то... Кто-то увидел какие-то смерти и так далее, потому что сейчас действительно в мире происходит. Но ответственность на таких людей или есть, или нет. Поэтому пришло время, время тяжелых перемен, где только в кровавое время, в тяжелое время люди рождаются заново. Если люди заново не родились, как личности, как душа их не переродилась, не стала делать по-другому, их забирает. Это идет сейчас ДНК программы прирождения. Об этом говорит часто Алексей Арестович, которого не все понимают. Значит, я отдельно проведу эфир, почему Алексей Арестович вызывает раздражение у многих людей. Тоже вот наблюдала, слушала, наблюдаю, кто кого как там, комментирует, и отслеживаю мета-сообщение комментирующих, потому что я диагностирую, потому что человек пишет потому как человек говорит, потому как человек реагирует, потому что это моя профессия. Я и гипнотерапевт, я и специалист по диагностике, по лицу, по почерку, я всю жизнь этим занимал, И мне это тоже интересно. И вот я решила провести такое подготовила уже про, про, про план эфира, кому интересно, послушайте. Поэтому необычные люди, которые выходят за рамки обычного, э, нестандартные люди, которые делают, которые боятся, но делают. Такие люди делают революции, такие люди делают перемены в себе и в мире и в целом. И таким людям вы продадите дорогу, дорогую свою программу, потому что сами будете этим гореть, сами этим будете зажигать, сами будете в это верить, и люди чувствуют, в вашу конгруентность они идут. Что такое конгруентность? Думаю, говорю, чувствую, делаю. Знаете, да? Ну, кто не знает, тому, тому, наверное, было полезно это услышать. Кому это было полезно услышать, дайте, пожалуйста, плюсик. Поэтому, кто из вас хочет получить практику исцеления кармы ДНК рода, напишите в директ. А я сегодняшний эфир завершаю. Эфир был о том, почему одни и те же инструменты одним помогают, другим не помогают. Почему десятки тысяч долларов эксперт может получать, работая не на миллионы. Об этом сегодня был эфир. Всех вам благ, до следующей встречи. Берегите себя и помните мир перемен для того, чтобы мы стали лучше, сильнее, умнее, красивее, проявляли эмпатию и прокачивали свои софтскиллы навыки.